Сегодня в программе. Моделирование подвижных частей с направляющими моделирование геометрии по снятым меркам. Крепление телефона для штатива – штука полезная, когда нет более удобного решения для мониторинга съемки в полевых условиях. Рассмотрим два варианта. Самозатягивающийся, который будет напрямую устанавливаться в штатив, и на резьбе, который будет прикручиваться к съемной площадке. К первому нужно добавить канцелярскую резинку, ко второму – гайку на 1,4 дюйма. Начнем со скетча и повторим геометрию площадки штатива. Нарисуем прямоугольник. Основную площадку 4х50 Сделаем основной отступ от середины нижней грани в 9 мм и сделаем эту линию конструкционной. Поставим точку в 17,5 мм от этой линии. Грубо отчертим форму крепежа и зададим каждому отрезку размеры. Отзеркалим эту сторону от конструкционной линии. Подготовим заготовку для направляющей. Привяжем заготовку к существующему скетчу. Двумя операциями экструд получим уже что-то напоминающее необходимую модель. Снимем фаску в нужных местах и окончательно превратим заготовку в рельсу. Займемся посадочным местом под телефон. На боковой стороне начертим скетч. Линиями обозначим дистанции. Вписанными в окружность многоугольниками, в данном случае квадратами, обозначим необходимые формы. Выдавим необходимые формы. Опция растяжения до следующего края. Займемся фиксатором ремня. Находим равноудаленную точку от трех сторон. Выдавливаем круг. На круг ставим цилиндр пошире. Для укрепления данного элемента и избавления от нависаний снимем фаску. Сделаем подвижную часть. Двумя командами offset сделаем профиль, который будет перемещаться вдоль рейсы. Кстати, офсет от офсета в текущей версии фьюжины делать нельзя. Оба офсета делаем от оригинала. Добавим прямоугольник под будущее посадочное место. Экструдируем на 30 мм и 4 мм. Повторяем посадку под телефон и делаем вырез под натяжитель. Набором фасок и скруглений укрепим геометрию, уменьшим потенциальное трение натяжителя и придадим смотрибельный вид. После печати натянем резинку и деталь готова. Вторая модель состоит уже из трех частей, начнем со скетча, прямоугольником очертим направляющую, Готовим место под гайку. Нужно добавить к снятым размером 200-500 микрон из-за особенностей 3D печати, иначе детали могут не поместиться. Подготовим место под внутреннюю резьбу. В серии из трех команд экструд получим заготовку. зададим окончательную форму направляющей, плюс наведем немного косметики. Боковым скетчем и командой Extrude сделаем посадочное место по телефону. Не сделаем отверстие под болт. Чтобы не промахнуться, спроецируем полость на поверхность. Займемся зажимом. Проецируем на плоскость вершину направляющую плоскость, где должна быть резьба. Знакомыми командами offset зададим основную форму. Подготовим место под посадочное место телефона. Соединим простым прямоугольником. Обозначим центр. Слотом сделаем вырез для болта. Выберем получившуюся форму. Из этого же скетча сделаем заготовку под внутреннюю резьбу. Нарежем резьбу и подготовим для печати. На зажиме смоделируем посадочное место знакомыми способами. Займемся болтом, создадим новую плоскость посередине зажима. Спроецируем круг, чтобы легко опознать центр. Нарисуем круг и симметричного выдаем. обе части поставим цилиндры, для ручки по подлиннее, второй покороче, оба шире уже имеющегося цилиндра. Добавим последний цилиндр и сразу нарежем на нем резьбу. Чтобы избежать пересечения с ненужными моделями, которые неизбежно соединятся вместе, отключим модель, взаимодействие с которой пока не необходимо. Подготовим резьбу для печати. Добавим фаски, чтобы вертикальная печать была возможна. Подобная геометрия позволит при вращении затягивать или ослаблять зажим. Увеличим площадь поверхности ручки. После печати собираем и надеваем на съемную площадку для штатива. Саму площадку, разумеется, можно было интегрировать в модель, как в случае с первым вариантом, но ради альтернативности я решил сделать оба. Да и саму площадку тоже можно распечатать отдельно.